Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодняшний видеоурок посвящен рассмотрению темы особенности ввода в эксплуатацию малоценных необоротных активов, которые учитываются на счетах 1111 и 1121 по объектно. В отличие от урока, на котором мы вводили в эксплуатацию основные средства, мы не будем создавать новые документы учета а проанализируем уже существующие в демонстрационной базе документы и акцентируем наше внимание на особенностях заполнения реквизита при работе с малоценными активами. Во второй части урока кратко рассмотрим назначение и структуру регистров сведений, хранящих параметры учета необоротных активов. На этом видеоуроке используются некоторые понятия, которые были рассмотрены на нашем уроке ввод в эксплуатацию основных средств. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с содержанием упомянутого видеоурока, а затем вернуться к текущему. Учет малоценных необоротных активов ведется по тем же принципам, как и учет основных средств. Сначала приобретается оборудование с дальнейшим непосредственным вводом в эксплуатацию или объект строительства, который требует дополнительных затрат на подготовку к воду объекта в эксплуатацию. Затем производится ввод объекта в эксплуатацию. Начинаем с анализа документа поступления товаров и услуг. Открываем форму списка документов, в котором находим документ под номером шестым с операцией оборудования. Этим документом оформлено поступление целого ряда необоротных активов на счета учета капитальных инвестиций. Обратите внимание, что в одном документе мы можем отразить операции поступления на разные счета учета, как на счет учета 15.2.1, приобретение основных средств, так и на счет 15.3.1, приобретение других необоротных материальных активов. Именно на этот счет следует оприходовать оборудование, которое предполагается использовать в качестве малоценного необоротного актива. Обязательным для заполнения является реквизит «Налоговое назначение НДС». Значение этого реквизита зависит от вида деятельности, в котором будет использоваться будущий актив. Для непроизводственных основных средств указывается значение «Необлагаемая НДС – нехозяйственная деятельность». Для корректного отображения операции в декларации по НДС необходимо установить флаг «Поставка основных фондов». При проведении документ поступления товаров и услуг формирует движение по взаиморасчетам с поставщиками и самое главное для нас в контексте сегодняшнего урока по оприходованию на счет инвестиций соответствующих позиций номенклатуры в частности, на счет 15.3.1 оприходовано 55 шуруповертов. Судьбу этой товарной позиции мы и отследим на нашем сегодняшнем уроке. Закрываем окно результатов проведения документов. И кратко отметим, что, как и для многих других документов, в системе реализована возможность формирования документов по вводу в эксплуатацию на основании документов поступления товаров и услуг. Если мы нажмем на кнопку ввода на основании и выберем позицию «Ввод в эксплуатацию ОС», нам предоставляется возможность выбрать строку, по которой будет сформирован соответствующий документ по вводу в эксплуатацию. Если мы выберем позицию «Шуруповерт» и нажмем кнопку «ОК», у нас откроется форма нового документа по вводу в эксплуатацию, в котором заполнена значительная часть реквизитов, а на закладке «Основные средства» в поле реквизита оборудования подставлена позиция, которую мы выбрали при выборе строки документа поступления товара и услуг». Нам останется только заполнить все данные и ввести объект в эксплуатацию. Но мы договорились сегодня не формировать новые документы, поэтому закрываем форму и документ поступления товара и услуг». Также нам не понадобится больше форма списка документов поступления, так как мы переходим к анализу документов ввод в эксплуатацию ОС. Открываем форму списка этих документов и откроем документ по вводу в эксплуатацию шуруповерта. Теперь приступим к краткому обзору всех реквизитов, которые должны быть заполнены при формировании документов ввод в эксплуатацию. В первую очередь должна быть определена операция документа которая зависит от вида объекта инвестиций, оборудования или объекта строительства. В данном случае это операция оборудования. На закладке «Основные средства» расположены реквизит «Склад». Это место, где хранится приобретенное оборудование. Собственно, позиция оборудования, которая будет вводиться в эксплуатацию. Счет учета оборудования, в данном случае 15.3.1, так как мы работаем с другими необоротными активами. Налоговое назначение оборудования. На закладке общие сведения определяется событие, которое происходит в процессе формирования документов, ввод в эксплуатацию. И выбирается способ отражения расходов по амортизации из соответствующего справочника, который так и называется «Способы отражения расходов по амортизации». На закладке «Учетные данные» хранятся все учетные данные необоротного актива, которые затем будут отражены в регистрах сведений. Это подразделение, материально ответственное лицо, счет учета необоротного актива, в данном случае это 11.2.1. Определяется, как учитывается необоротный актив в налоговом учете, как производственный или непроизводственный. Налоговое назначение актива после ввода в эксплуатацию – оно должно соответствовать налоговому назначению приобретаемого оборудования. При выборе счета автоматически заполняется налоговая группа ОС, счет амортизации и способ начисления амортизации. При использовании счета 11.2.1 доступными являются способы прямолинейный, производственные 50 на 50 и 100%. В данном случае... Обычно выбирает 100% снос для малоценного необоротного актива. На закладках Дополнительно и Комиссия расположены реквизиты, при заполнении которых в печатную форму подставляется соответствующее значение. Сдал принял в закладке Дополнительно и состав комиссии с закладки Комиссия. В любом режиме формирования документа автоматически заполняются реквизиты организация и ответственный. Вернемся на закладку ⁇ Основные средства ⁇ Самое внимательное ⁇ пользователи при анализе документа поступления товаров и услуг с операцией оборудования могли заметить, что было приобретено 55 позиций шуруповерта на счет 1531. И документом ввод в эксплуатацию, которые у нас сейчас на экране, часть из них вводится в эксплуатацию в качестве других малоценных необоротных активов по объектно, что приводит к необходимости создания соответствующего количества новых элементов справочника основные средства. Давайте на некоторое время из строки табличной части зайдем в форму списка справочника «Основные средства» и познакомимся с механизмом группового добавления элементов справочника, которые предоставляет нам программа. Нажмем на кнопку «Групповое добавление» и перейдем в окно соответствующей обработки, которое позволяет с минимальными затратами времени создать необходимое количество однотипных элементов. В окне обработки можно определить группу, в которую будут добавлены элементы справочника, для облегчения идентификации элементов во время будущей эксплуатации рекомендуется добавлять код к наименованию, для чего устанавливается соответствующий флаг. В этом случае коды будут присвоены, начиная с кода, который можно ввести в соответствующее окно. Давайте мы введем с вами тестовое значение, например, 3090. Определяем количество создаваемых элементов 5. Наименование будущего основного средства, тестовый. Здесь же можно определить полное наименование изготовителя. Например, завод «Гранит». Заводской номер. Номер паспорта. Дата выпуска. Какую-либо модель, тип или марку оборудования. После чего при нажатии кнопки «Добавить» Элементы добавляются в группу спецоснастка, информация о чем появляется в окне предупреждения. Закроем форму группового добавления и увидим на экране, что у нас благополучно создано 5 элементов справочника и к наименованию добавлены коды в соответствии с нашими настройками. Каждый элемент получил соответствующее значение реквизитов, а если вы помните, мы полное наименование не заполняли и соответственно это поле осталось у нас пустым. Именно таким образом было в свое время создано необходимое количество элементов справочника «Основные средства» с наименованием «Шурупа Завертач», которое теперь мы с вами вводим в эксплуатацию. Закроем форму списка основных средств и вернемся к обзору нашего документа. На закладке «Учетные данные» определяется подразделение и материально ответственное лицо, по которому будет зафиксирована информация о местонахождении нашего актива. И все позиции нашего документа, отраженные в табличной части на закладке «Основные средства», будут зарегистрированы в подразделении Цех-1 по материально ответственному лицу Жилнова Валентина Вячеславовна. В том случае, если вводимые в эксплуатацию активы должны быть зарегистрированы в других подразделениях или на другое материально ответственное лицо, то по каждому подразделению и каждому материально ответственному лицу необходимо создать отдельный документ. Итак, мы с вами ознакомились с особенностями заполнения реквизитов документа ввод в эксплуатацию. После заполнения реквизитов остается провести документ. Он у нас конечно уже проведен, но мы можем спокойно его перепровести и перейти в окно результатов проведения. По бухгалтерскому учету формируются проводки по воду в эксплуатацию других малоценных необоротных активов на счет 1121 по каждой строке табличной части документа, которая, как мы помним, находится на закладке «Основные средства». Именно в этом окне результата проведения документов удобнее всего знакомиться со структурой и назначением регистров сведений, которые хранят параметры учета основных средств. Регистр параметры амортизации ОС хранит информацию о стоимости для вычисления амортизации, сроке полезного использования, предполагаемый объем продукции работы в натуральных единицах, срок использования для вычисления амортизации, объему продукции для исчисления амортизации в натуральных единицах и ликвидационной стоимости. В зависимости от выбранного метода начисления амортизации, в регистре хранятся соответствующие этому методу необходимые данные в разрезе основных средств и организаций. Регистр местонахождения ОС, бухгалтерский учет, хранит информацию о материально ответственных лицах и подразделениях, на которые зарегистрированы основные средства при вводе в эксплуатацию. Регистр налогового назначения ОС имеет достаточно простую структуру и хранит конкретное налоговое назначение основного средства. В регистре событий ОС организации ведется учет всех событий, которые происходят с основными средствами в течение всей жизни необоротного актива – от ввода в эксплуатацию до выбытия. Регистр сведений и параметры амортизации ОС «Налоговый учет» Хранит необходимые данные в разрезе основных средств и организаций по сроку полезного использования в налоговом учете, по сроку использования для вычисления амортизации и стоимость для вычисления амортизации. В регистре сведений способы отражения расходов по амортизации в разрезе основных средств и организаций хранятся данные о способах отражения расходов по амортизации, которые являются элементами соответствующего справочника. Регистр сведений «Первоначальные сведения ОС Бухгалтерский учет» хранит информацию об инвентарном номере, первоначальной стоимости, способу начисления амортизации и параметрам выработки основного средства. Следующий регистр сведений начисление амортизации ОС налоговый учет. Пожалуй, самый простой регистр сведений, который хранит информацию о необходимости начисления амортизации в налоговом учете. Регистр сведений графики амортизации ОС по каждому необоротному активу в разрезе организации хранит информацию об используемом графике амортизации, если такой график необходимо использовать при начислении амортизации. Состояние ОС организации. Регистр регистрирует даты изменения состояния ОС, перечень которых строго регламентирован разработчиками программы и включает только две позиции. Введен в эксплуатацию или же снят с учета. Состояние регистрируется с привязкой к соответствующим документам учета. В регистре сведений начисления амортизации ОС, точно так же, как в аналогичном регистре для налогового учета, хранится информация о том, следует ли начислять по конкретному основному средству амортизацию в бухгалтерском учете. В регистре счета бухгалтерского учета хранится информация о счете учета, счете начисления амортизации и счете учета до оценок каждого основного средства. И, наконец, регистр Первоначальные сведения Основные средства налоговый учет хранит информацию о первоначальной стоимости в налоговом учете налоговой группе ОС, признак учета необоротного актива в налоговом учете как запаса, либо признак того, что необоротный актив не учитывается в налоговом учете как основное средство. Информацию о зарегистрированных параметрах конкретного необоротного актива всегда можно получить, например, в окне формы списка справочника «Основные средства», через меню «ОС», «Основные средства», если выбрать строку актива и нажать кнопку «Перейти». В выпадающем меню можно выбрать интересующий нас регистр сведений и ознакомиться с информацией, которую он содержит. Например, для сервера HP Proliant первоначальные сведения содержат информацию о том, что выбран прямолинейный способ начисления и амортизации, инвентарный номер 00003, первоначальная стоимость 5000. Если мы обратимся к другому регистру сведений, например, местонахождение основного средства, то тоже получим информацию, что наше основное средство находится в цехе номер 1, а материальное ответственное лицо по этому основному средству не назначено. Давайте закроем регистр, справочник «Основные средства», закроем результаты проведения документа и сам документ и подведем итоги нашего занятия. На сегодняшнем видеоуроке были рассмотрены основные особенности ввода в эксплуатацию других малоценных необоротных активов, учет которых ведется по объекту. Главное отличие от основных средств – использование других счетов бухгалтерского учета и методов амортизации. В остальном же учет этих активов ведется по одной и той же схеме с использованием одинаковых учетных регистров. Мы также кратко познакомились с назначением и структурой этих регистров сведений и вспомнили, как легко можно сформировать множество элементов справочника «Основные средства» с одинаковыми параметрами для последующего пообъектного учета. Спасибо за внимание. До свидания.